Собеседование – это отличная возможность продемонстрировать себя с лучшей стороны. Важно показать, что вы хорошо знаете свою работу. Мы представляем вам несколько советов от Remote Employees, как подготовиться к интервью с заказчиком. Настройтесь на позитивную волну. Не бойтесь отвечать на вопросы. Заказчик такой же человек, как и вы. В первую очередь он хочет увидеть кандидата, готового к диалогу и дальнейшей продуктивной коммуникации на совместном проекте. Будьте уверены в себе. Никогда не отвечайте на вопрос «Я ничего об этом не знаю». Очень важное умение для кандидатов – гибкость и готовность учиться. Расскажите о своей карьере. Постарайтесь кратко изложить суть ваших кейсов, включая основные задачи и результаты, которых вам удалось достичь. Учитывайте стартовые запросы и пожелания клиента. Предварительно ознакомьтесь с материалами, предоставленными клиентам, его сайт, описание вакансии, да и просто погуглите немного информации о его бизнесе. Поскольку каждый проект уникален, всегда надо быть ориентированным на его конкретные особенности. Хороший кандидат – тот, кто умеет не просто описать свои возможности, но и доказать, что ваш опыт, личные и профессиональные качества подходят этому проекту. Подготовьте скрипт. Интервью на иностранном языке – это дополнительный стресс. Сделайте себе небольшие текстовые подсказки, которые помогут вам не потеряться в собственных мыслях. Укажите ваш опыт, ключевые навыки, личностные качества, а также подготовьте свое портфолио, кейсы. Однако не стоит читать заметки на интервью, запомните их заранее. Примерами таких вопросов являются, какой у вас опыт работы, в какой сфере, ваши дополнительные навыки, готовы ли обучаться чему-то новому. Собеседование – это круто и совсем не страшно. Если у вас накопились вопросы, TeamLead на них обязательно ответит. Adam, that, that, yeah! That, that, that.